друзья, заход планера на посадку мы над ним летим вот сейчас на высокой скорости по дуге проходим а он идет на посадку сейчас дойдет до края полосы как-то он странно идет он сейчас подворачивает к четвертому развороту интересный заход, я немножко по-другому захожу ну, сейчас смотрим, смотрим. Сейчас будет разворот достаточно энергичный его против ветра. И... Смотрите, какой большой высоты он заходит на полосу. Да, такой. Хотя нет, нормально. Сейчас будет касание и остановочка. Но здесь можно приземлиться короче. То есть не так длинно. Длинновато он зашел. Только что планер приземлился и... Крутил циркуляку, сделал циркуля на посадке, задел то ли трава высокая, то ли еще что-то. Сейчас будем заходить по короткой коробочке от горы, потому что надо аккуратненько зайти, чтобы ему не помешать. Грубо говоря, чтобы в него не врезаться. Оцениваю все параметры, все хорошо, я точно приземлюсь до него. Если нет, то уйду вправо. Так, закрылок на 6, интерцепторы проверить, как тормоза работают, есть. Ну что, погнали. Сэр Лоботиндия, Виктор Долвинк, Лендинг Норд. Я буду использовать где-то 140 км в час скорость. Почему скорость повыше, 140? Ну, потому что ветерочек приличный, турбулентность и так далее. Как правило, здесь идет заход на чуть более повышенной скорости. Вот вы видите склон, я прижимаюсь сейчас к склону и подхожу к точке четвертого разворота. Регулирую высоту этого разворота. Видите, я максимально к склону прижался, чтобы у меня был максимальный запас по Оп. возможности пройти деревья всевозможные. Оп. Да, болтанка сильная, понятно, почему досталось этому парню. Выпускаю полностью тормоза, подхожу к земле, выравнивание выполняю, лечу, лечу, лечу, лечу, еще лечу, и пока лечу, оп, касание и торможение. А, он немножечко оттащил планер. И мы паркуемся на краешек плата нашего. да славная была охота ну как тебе посадочка ну нормально, красиво ну <смех> хорошо, что, что не я не мне... <смех> ну понятно, хорошо, что не ты, друзья Я тоже рад хорошо, что не, не, не он э, нормально приземлились, красиво зашли, <смех> хорошо да. трава достаточно высокая, надо косить ну, давно земля, земля видно, будет такая Пуф. да, ну вот эта вот опасная штука э, называется циркуль, можно так хвост оторвать я, может быть, этот момент заснял, не знаю, друзья, на телефоне Я снимал его посадку. Поэтому попробуем вставить в это видео. Случайно получилось. Вот. Бывает, делают циркуль. Я сам делал циркуль один раз. Такая была вот трава в орле, ну примерно такая же, как здесь, вот сейчас по высоте. То есть, ну, здесь скоро скосит ее. И я провалился в нору от собаки рыли мушей. И получилось планер ехал. Попал в норку, крылья сыграли вниз, и одно крыло зацепилось за траву. И меня просто мгновенно на 180 градусов развернуло, я дальше ехал хвостом вперед. Так что даже руководитель полетов сказал, ты, ты, ты там цел? Как вообще? А я открываю глаза и первым делом думаю, ну не как открываю, я вот прихожу в себя и думаю, хвост цел. Обычно в такой ситуации очень часто бывает отрывает хвост. Я раз назад смотрю, хвост цел. Вот и все закончилось хорошо. И на этом планере я однажды сделал циркуль на взлете на аэродроме подсуны в Литве росла достаточно высокая трава и это уже была кочка и примерно та же ситуация на кочке крыло сыграло вниз цепануло траву и меня мгновенно развернуло с работающим двигателем ну хорошо скорость была небольшая там километров 30 в час Провернула, я отряхнулся с планером все в порядке но с тех пор я конечно полностью оцениваю вот эту вот коварность этой травы высокоцеплючей и надо быть очень внимательным, особенно когда посадка куда-нибудь идет в пашню, ой, в пашню, в рожь, в пшеницу. Там практически невозможно приземлиться так, чтобы тебе не закрутило. Поэтому там нужно заходить, принимая поверхность вот этой пшеницы за поверхность поля, ну, аэродрома, делать вот это выдерживание и на минимальный к скорости уже вот в эту пшеницу вот так фу, опускаться. И тогда планер, если симметрично это сделать, он вязнет в этой пшенице, мгновенно почти останавливается. На высокой скорости делать этого категорически нельзя. Был незабываемый случай. Одна девушка летала в Италии и переоценила свои силы. Там один день выиграла у всех, на следующий день куда-то рванула, и рванула туда, куда летать было нельзя. И заходя на посадку, занервничала, зашла на высокой скорости, попала в пшеницу, и на вот этой дикой скорости у нее просто оторвало, оторвало крыло. То есть расстыковался планер, фюзеляж дальше поехал, а крылья в пшенице остались. Ну ничего, потом из двух планеров сделали один. Чтобы было понятно, какие сложности ждали нас на посадке, вот смотрите, как деревья колбасит жутким образом. Колдун показывает существенный ветрище, планер, который сделал циркуль, уже едет домой, а вот заходит на посадку планер еще один, он у вас как раз ровно-ровно на нас идет, из красивых гор облачных, сейчас посмотрим как он приземлится, заходит от склона, делает разворотик, это не... Не так прижимаются к склону, как я люблю прижиматься. Шум. Ну зато смотрите, как красиво. И козла даже не сделал, молодчинка. Я остановился рано, но вот это профессионал. Реально круче, чем мы приземлились. Очень хорошо. Мы все-таки вышли за пределы асфальта и укатились в поля подальше. Молодец! Вообще зачет при зачет. Если заходим мы от склона, то прижимаясь хорошенько к склону и имея минимум высоты, но какой-то запас по скорости, мы эти деревья проскакиваем на минимальной высоте. И это максимально безопасно, потому что скорость позволяет хорошо маневрировать планеру. Очень четко сделать выравнивание то есть, вообще так от всех неприятностей защищает а вот собственно побочный эффект скорости это высокая энергия как вы видите вот мой планер стоит ну мы примерно на одной линии а это все-таки чуть ближе то есть большой запас энергии вынуждает уезжать дальше улетать дальше рассеивать эту энергию и в самом худшем случае если аэродром маленький или поляна маленький может этой поляны не хватить поэтому нужно тренироваться еще и заходить коротко ну вот сегодня коротко у меня не получилось. Шутки дует ветер, принцесса прицеплена к верму Т4 и вот наш коллега, как вы видите, очень красивый его планер сейчас смотрится на фоне облаков, прям надо фотографию сделать. Сейчас поясню, друзья, почему так получилось еще с планером. Дело в том, что вот здесь везде приходят с гор свиньи, за ними охотятся охотники. Охотники охотятся за свиньями вот на этой горе Рамбур, над которым мы летаем. И свиньи сбегают с этой горы и, так сказать, скок доскок да скок, прыг да прыг. И уходят вот в этот лес, в котором охотиться нельзя. И с этого леса благополучно ходят рыть поле. Вкусные корешки. Здесь у нас всякие шампиньончики растут и так далее. Они все это роют и оставляют ямы. И в эту яму, возможно, попал планер. Крыло качнулось снизу, зацепилось даже за вот эту мелкую травку и от этого мог получиться циркуль. Ну, на самом деле, конечно, аэродром нужно косить. И сверху, если вы посмотрите внимательно, он уже покошен почти, но вот немножко, как обычно, не хватило. Машина едет, сама по взлетной полосе. Сзади наш планер едет и видите, вот здесь покошенная травка. В чем, собственно, разница? ровненькая такая хорошенькая меленькая такая как должна быть друзья все-таки все не закончилось так как нам хотелось хорошо а, сложилось шасси у планера потому что а, то есть владелец его прекрасно его вез все вы прекрасно видели это но на подъезде сюда видимо из-за вот этого вот вращения основная стойка сложилась и мы сейчас будем ее ремонтировать а, со слов пилота, проблема именно та высокая трава. То есть у него в конце крыла, на конце крыла есть небольшие колесики. Сейчас я вам попробую показать. Вот. Небольшие колесики на конце крыла, на которых это все может скользить. И если бы грунт был вот таким, как здесь, то спокойно скользит по траве колесо, и никаких проблем не возникает. Но высокая трава цепляется плюс еще второй фактор который присутствует это длина этого планера это открытый класс, то есть здесь 24 метра и 23 ну точно больше 20 то есть больше даже размах чем у моего планера причем планер одноместный как можно поступить в таком случае э -э 5 человек или 6 подняло этот планер макс, макс помог конечно <свес> <свес> вот если бы не Макс, точно не подняли. Подняли на тележку, и теперь можно будет всю телечку закатывать. Посмотри, как тут прикольно все. Срезай. <свес> Тебе нравится? Но лучше такого не делать. Поэтому, так вы у нас канал оптимистичный, я посмотрел при заходе, что цел хвост у человека, все хорошо у него закончилось. Но это вот вам будет такое видео, что какие сложности бывают на посадке. Ну, такие циркуль бывают. И важно качество аэродромов, чтобы их не было. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых более позитивных роликов.